Сейчас многие сталкиваются с заболеванием легких, в особенности те люди, которые переболели ковидом или, или у которых воспаление легких. И поэтому и я создала эту медитацию для людей, нуждающихся в исцелении легких. Я думаю, многие знают, что куда внимание, туда и энергия. И сегодня мы направим наше внимание на наши легкие. Займите удобную позу, желательно так, чтобы вы были в вертикальном положении. Можно сидя или полулежа. Важно, чтобы голова смотрела в небо. А теперь закройте глаза и давайте начнем дышать. Давайте потратим несколько минут, чтобы понаблюдать за тем, как вы обычно дышите. Чувствуете ли вы свое дыхание? Слышите ли вы звук своего дыхания? Как глубоко вы дышите? Двигается ли ваша грудная клетка? Заполняются ли воздухом нижние отделы легких? А теперь давайте сосредоточимся на этом процессе. Прочистите горло, расслабьте язык, слегка разомкните челюсти и медленно вдохните через нос, мысленно считая до четырех. Вы чувствуете, как воздух втягивается в ваши ноздри. Прислушивайтесь к звуку ветра, в пещере на задней стенке гортани. Мысленно проследите, как воздух проходит внутрь вашего тела. Представьте, как воздух, наполненный золотыми спиральными вибрациями энергии, проходит через гортань, опускается вниз и проникает в нижние отделы легких. Глубоко вдохнув, задержите дыхание на несколько секунд, а затем полностью, долгим и глубоким выдохом освободите легкие от воздуха. Также на счет 4. Перед началом следующего вдоха Сделайте небольшую паузу. Старайтесь как можно точнее следовать этому способу концентрации внимания на дыхании. Глубокое, ритмичное дыхание успокаивает и уравновешивает физическое состояние. На втором или на третьем глубоком вдохе, вообразите и почувствуйте, как золотые спирали энергии проникают сквозь стенки ваших легких и всасываются в кровь. Когда жизненная энергия заполнит ваши кровеносные сосуды, понаблюдайте, как она приближается к сердечной мышце, Позвольте этой концентрированной энергией заполнить все сердечные камеры. А затем понаблюдайте и почувствуйте, как насыщенная жизненной энергией кровь распространяется от сердца по всему вашему телу. Продолжайте дышать. Наслаждаясь силой вашего концентрированного внимания. Вы можете сосредоточить энергию своего дыхания на любых образах. В зависимости от того, что вы хотите почувствовать или как хотите себя выразить. Когда вы начинаете дышать осознанно, вы немедленно сдвигаете частоту ваших волновых моделей мысли к более пробужденному и интегрированному состоянию сознания. Регулируя свое внимание и меняя его фокус, вы станете более чутко воспринимать широкий спектр излучения как от физических, так и нефизических источников. А сейчас давайте направим наше внимание на наши легкие. Давайте наполним ваши легкие светом. Давайте сделаем глубокий вдох и представим, как... Высоко с неба спускается золотой, божественный, сияющий луч. И начинает заполнять вашу голову. Чем больше он заполняет вашу голову, тем больше ваша грязь внутреннего тела, темные пятна и все, что в теле находится, уходит в землю. Выбрасывая все ваши болезни, всю вашу грязь с вашего тела, этот луч заполняет вашу голову, шею, плечи. Руки. Грудь. Давайте обратим внимание опять же на легкие. Обратите внимание, как из легких также уходят все пятна, все заболевания, все воспаление. Все, что вам мешает в легких. Оно все уходит вниз, в землю опускаясь, а ваши легкие заполняются золотым божественным светом. Свет спускается в живот, бедра, ноги. И через ступни уходит вся грязь глубоко в землю, в самое ядро земли, и там сгорает. Вы видите себя со стороны. Достаточно одного свидетеля вас для того, чтобы эта медитация прошла успешно. Увидьте себя в божественном свете, стороны, как вы сияете, вы чиста. А теперь давайте увидим, как у вас в легких появляется солнышко, согревая ваши легкие теплом, наполняя энергией. Теперь давайте сделаем глубокий вдох. И увидите, как с этим вдохом появляется шар. И как ваша болезнь, ваши темные пятна из легких переходят в этот шар. Теперь давайте сделаем глубокий выдох и направим этот шар в вглубь земли. Он проходит через ваше тело. И вы его выталкиваете, он летит вглубь земли. И там убирает всю эту грязь, которую, которая в вашем шаре с ваших легких. В ядре земли, в огне, он кружит, вер, вертится и убирает всю эту болезнь. Сделал много круговых движений. Мы делаем глубоких вдох. И представляем, как этот шар летит опять в ваши легкие, наполняя ваши легкие энергии земли изжигая в легких все болезни, все темные пятна, все, что вас беспокоит, кружа, вертясь в разные стороны. Увидьте, почувствуйте, как видите, так и видите, как знаете, так и знаете, просто знайте, если вы даже не видите. Этого достаточно вашему подсознанию для исцеления ваших легких, что этот процесс сейчас происходит. Сделав много круговых движений, делайте выдох и выталкивайте этот шар опять вниз, в самое ядро земли. В ядре земли он опять делает круговые движения много, вдох, этот шар летит опять в ваши легкие, в ваших легких, совершая много круговых движений. Крутится, вертится, забирает, впитывает все, что убирает, все, что там происходит. И выдох, опять мы эту всю грязь, всю боль вместе с шаром выкидываем из себя. Вдох, сделав много круговых движений в ядре земли, он опять вдох возвращается к вам в легкие, опять делая в легких круговые движения. Выдох, вниз летит. Там делает круговые движения. Вдох. Внутри делает, задерживаем дыхание, делаем круговые движения внутри. Выдох. Задерживаем дыхание и представляем, как в ядре земли он делает круговые движения. Вдох. Внутрь себя круговых движений многое делает. Выдох. Опять этот шар летит вниз. Задержите дыхание. увидите, как он там кружит, верти, вертится, очищается и наполняется. Огнем. И опять вверх. А теперь представьте, как у вас внутри легких этот шар разлетается на мелкие кусочки вместе с тем огнем с той энергией земли которая была напитана в нем и распространяется по всем вашим легким а теперь Вы увидите, как все внутри сгорело. Этот огонь начинает потихоньку гаснуть. Ваше движение успокаивается, ваше дыхание успокаивается. А теперь делаем опять глубокий вдох. Мы видим опять, как золотой луч спускается в ваше тело, наполняя все ваше тело, все органы, еще более густым светом. Вы видите сияние своего тела. А теперь увидите, как это сияние начало выходить за пределы вашего тела. Увидите, как вы находитесь в энергококоне. Энергококон – это ваша защита энергетическая. Оно приблизительно на полтора метра вокруг вас. Увидите, как этот золотой свет заполнил полностью ваш энергококон золотым сиянием. Вы находитесь как будто в яйце. И увидите, как энергококон начинает уплотняться этим золотым светом. Увидите каемку вокруг этого энергококона. Увидите каемку этого яйца. Вы четко увидите. Вы поставили защиту в данный момент на себя от всех заболеваний, от внешних источников. Вы видите как божественная энергия двигается в вас. Обратите внимание на ваши легкие. как там энергия двигается, то это золотая, Увидите эту энергию, движение этой энергии в вашем коконе. Что вы чувствуете? Чувствуете? Что с вами происходит? Обратите внимание, у каждого происходит свое ощущение и свое движение, энергия у каждого по-разному, у каждого свои происходят ощущения. Опишите потом в комментариях под этим видео. А теперь давайте еще раз обратим внимание на ваши легкие. Давайте сделаем глубокий вдох и выдох. Какими вы их видите легкие, если чистыми, просто наслаждайтесь этими потоками, в которых вы сейчас находитесь. Если же вы видите еще какие-то пятна, давайте их почистим возьмите божественную тряпочку которая сияет божественным светом и начинайте втирать вымывать эти пятна до тех пор пока вы не почувствуете что хватит вытирайте Ставьте меня на паузу и вытирайте до тех пор, пока вы не почувствуете, что достаточно. Глубокий вдох и выдох. Ваше внимание направляется на божественный золотой поток, который находится в вашем теле, в коконе. Увидьте его, почувствуйте внутри себя тепло, свет, почувствуйте, увидьте, как в вашем душе, в вашей сердечной чакре появляется свет, ваш свет, вашего я. Почувствуйте, как из вашего сердца, из вашей сердечной чакры со светом появляется любовь почувствуйте как вы сияете как у вас внутри появляется эта любовь наполняя вас и увидите как она начинает вас заполнять полностью вы чувствуете эту любовь внутри себя А теперь давайте ее расширим за пределы вашего тела. Этой любовью наполнился ваш энергококон. Свет и любовь наполняют вашу комнату, в которой вы находитесь. Дом или квартиру. Теперь полностью дом, город. Страну. Если вы не можете почувствовать или увидеть, просто знайте, что это происходит. Увидьте, почувствуйте, как вашим светом и любовью наполняется вся земля. Все сияет от вас любовью и любовь. Почувствуйте, как вы отдаете любовь. Увидите, как вы людям отдаете любовь. Увидите, как люди отдают вам свою любовь, благодарность за вашу любовь. Побудьте в этих энергиях столько времени, столько, сколько вам нужно.